День. С вами Дмитрий Рулых. В этом коротком видео я расскажу о том, каким образом можно подготовить документы для смены юридического адреса. Данное видео является дополнением к статье, в которой я подробно рассказал, каким образом происходит смена юридического адреса по новым правилам, действующим с 1 января 2016 года. С полным текстом данной статьи вы можете ознакомиться на сайте paruslex.ru. В этом же видео я покажу только легкий способ, каким которым можно легко заполнить формы R13201 и R14201 для смены юридического адреса. Те, кто читал мою статью о том, как сменить юридический адрес, смогли у меня бесплатно получить шаблоны документов, необходимые для проведения всей процедуры смены евро адреса и в этом шаблоне в том числе и есть экселевские документы содержащие форму r 13201 и r 14201 однако на мой взгляд заполнять данные формы в экселевском варианте весьма затруднительно и есть шанс допустить какие-либо ошибки поэтому я всегда использую бесплатные программы которые заботливо нам предоставляет федеральная налоговая служба и сейчас я вам покажу каким образом их можно использовать и вам для этого переходим на сайт Федеральной налоговой службы. Он находится на домене налог.ру. Опускаемся в самый низ и в футере открываем программные средства. Ищем программу «Подготовка документов для государственной регистрации». Здесь нам налоговая предлагает скачать, прочитать аннотацию программе, скачать файл установки, инструкцию по установке. Можно скачать все одним архивом. Процедура я не буду ее проходить, потому что программа у меня уже установлена, но у вас она займет не более думаю, 50 минут. Вы сможете установить эту бесплатную программу, с помощью которой формировать все необходимые документы. Итак, программа установлена. Идет загрузка. Вот в данном случае я открыл данную программу. Кликаем создать документ. И здесь. Выпрыгивает все количество всех форм, которые могут использоваться при регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и всех других субъектов права. Нас здесь будут интересовать только две формы. Это форма R13201 и форма R14201. Начнем с заполнения формы R14201, потому что именно с нее начинается первый этап по смене юридического адреса. Так я уже заполнил форму для примера. Итак. В первой вкладке «Форма» необходимо заполнить АГРН юридического лица, у которого будет сменяться юридический адрес, его ннн полное наименование и поставить галочку вот в отношении цифры 1 в связи с изменением сведения юридическом лице. Следующий лист, который нужно заполнять, это лист Б. Здесь вы заполняете новый юридический адрес, но при этом заполняете только первые 5 пунктов, то есть по населенный пункт. Улица, дом, корпус… И так далее офис в данной форме на первом этапе заполнять не нужно и последний лист который вы заполняете это лист R здесь вы указываете ставите галочку в отношении цифры 1 руководитель действующего постоянно действующего исполнительного органа заполняете все его данные и после этого сохраняете и отправляете на печать распечатываете готовую форму за ее заполнение займет не более у вас 50 минут Точно таким же образом заполняется форма r 13201 В первой вкладке заполняете АГРН, ННН, наименование юридического лица. Больше ничего не заполняете. Открываете лист B. Здесь заполняете полностью все с 1 по 9 пункты, в том числе включая улицу и дом. И последний заполняете лист «М». Здесь в данном случае вы указываете сведения о руководителе постоянно действующего исполнительного органа сохраняете и распечатываете. Подобный способ заполнения документов для регистрации не только ускоряет процесс их формирования, но минимизирует риск допускаемых ошибок, потому что в данной форме, в данной программе уже включены все адреса объектов именно в том виде, в котором они хранятся в налоговом органе. На этом у меня все. Используйте бесплатные программы. Увидимся в следующем видео.